Иран и Талибан начали вести активную борьбу между собой. Афганистан хочет, чтобы Тегеран оказал им помощь в захвате Паншира, и не только, но в свою очередь, иранские власти упорно отказываются в этом содействии. Талибан-звездочка, религиозная экстремистская группировка, которой не чужды экстремизм и убийство, особенно убийство шиитов, ее руки запятнаны кровью наших дипломатов, отметил один иранский священнослужитель, имея в виду убийство в 1998 году восьми иранских дипломатов и одного журналиста в Афганистане. Покидающий свой пост министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джават Зариф обрисовал потенциальную ловушку, которую Афганистан представляет для Ирана. Если Иран не сыграет хорошо и в ближайшее время сделает талибов врагами, то, я думаю, некоторые арабские страны Персидского залива и США попытаются финансировать и направлять талибов, чтобы ослабить Тегеран и отвлечь его внимание от Ирака и других арабских стран. Самой большой угрозой для нас было бы формирование антииранской политической системы в Афганистане, сказал Зариф. Заманчиво сравнить потенциальные проблемы Ирана в Афганистане контролируемым талибаном то есть в соседней стране, находящейся в состоянии войны с самой собой, с проблемами Саудовской Аравии, связанными с хуситами в Йемене. До вторжения США в Афганистан в 2001 году, Саудовская Аравия была одной из трех стран, признавших контроль талибов над страной. В то время она видела добродетель в том, чтобы взбалтывать котел на границах Ирана. Не только за последние два десятилетия, но и за последние несколько лет изменилось многое. И Саудовская Аравия, и некоторые чиновники администрации Трампа, такие как советник по национальной безопасности Джон Болтон, играли с идеей попытаться разжечь этнические мятежи внутри Ирана.